Я буду делать сравнение Xbox и PlayStation. Но в отличие от всех остальных роликов, которые на YouTube очень много и где в основном одну и другую сторону обсирают, у меня, конечно, этого не будет. Я попытаюсь сделать сравнение более адекватным. То есть конкретно я буду говорить, что есть на одной консоли и что нет на другой консоли. Либо это есть там и там. И э, исходя из моих сравнений... Уже вам выбирать, какая консоль лучше для вас конкретно и что стоит вам купить. Итак, давайте начнем наше сравнение. Первый пункт, который я сравню, так это скорость работы интерфейса. И по баллу получают Xbox One, 360 и 4 плойка. На этих консолях лазить по меню доставляет одно удовольствие. Также выход из игры в меню занимает минимум времени. А рекордсменам по загрузке тут у нас третья плойка. С момента нажимания кнопки домой проходит минимум 7 секунд и более. Срабатывает кнопка сразу, но пока система не прогрузит ярлыки игр, закрыть игру вам не удастся. Следующий пункт не для многих важен, но все же. Удобство просмотра ачивок именно с консоли. На мобилке на обоих платформах это делать удобно, так что баллы тут получают Хуан, 360 и Плойки. Третью Плойку я с неохотой отнес сюда из соображений, перечисленных ранее. На 360 коробке и Nextden консоли все просматривать удобно, быстро и понятно. Идем далее. Пункт этот называется у меня звуковое сопровождение. И тут проще сказать, кому балл не достался. И у кого это было хоть раз э, консоль, сразу не поймут, о чем идет речь. Это третья PlayStation. Вне зависимости, что ты делаешь в меню, это будет сопровождаться подсокиванием. А когда плойка включается, этот звук через некоторое время поднадоест, и вы будете выключать звук на телеке при запуске приставки. На остальных же консолях все обстоит намного лучше. На каждое движение свой звук, намного приятнее уведомления. А на четвертой плойке на включение вообще нет звука. А вот следующий пункт даст баллы только двум консолям. Он связан с аккаунтами. На плойках такая политика, что играть в игры с одного аккаунта Профиль нужно активировать на консоли, и Sony позволяет активировать на учетку только две PlayStation 3, PlayStation 4 и две виды. А дальше никак. На коробках обстоят дела намного проще. Аккаунты добавляются на коробку и играйте. Максимальное количество аккаунтов, которые можно добавить на консоль, ограничивается 20, а сама учетка не ограничена. И, к примеру, чтобы поиграть в игры друга, вам нужно войти в учетку друга и потом переключиться на свою. И тогда вам будет доступна его игра, и вы сможете спокойно играть а свою учетку в год можно 5 раз предназначить как домашний на 360 еще проще в настройках выбирайте пункт перенос лицензий и все вам доступны все игры друга а далее идет у нас пункт называется видео захват то есть это когда ваша консоль умеет записывать короткие э, ролики с вашим геймплеем а точнее короткую ее часть и с этим одинаково справляются как xbox one так и PlayStation 4 но Далее идет вам нас пункт «Возможность записывания геймплея до часу». И с этим справляется Xbox, когда к нему подключаешь внешний жесткий диск. По поводу PlayStation 4 я так-то эту информацию не смог уточнить. Поэтому, если у кого есть PlayStation 4 и жесткий диск внешний, попробуйте. Если это тоже возможно на PlayStation 4, подписываемся в комментариях. А так, идем далее. Следующее, что я рассмотрел, это подписки Gold и PlayStation Plus. И смело даю баллы Хуану и 360 бокс. Поясняю, вы каждый месяц получаете годные игры и хорошие скидки, список которых обновляется два раза в месяц. Плюс у Xbox One еще есть и Access, и Game Pass, которые дают... Хороший список игр. А на 360 игры, которые вам дали по подписке, будут работать и без Gold Status, что не скажешь про PlayStation. Игры месяца редко бывают стоящие. Скидки на игры бывают и без этой подписки. И если у вас кончилась подписка, то игры на 3 и 4 плойки у вас будут недоступны. И поэтому я считаю, что заслуженно одолбала и Xbox. Идем далее. Онлайн на консолях самый стабильный на коробках. За все время использования Хуана и 360 Ни разу не было вылетов, что не скажешь про плойку Иногда бывает сбои, иногда вообще не хочет выходить в сеть По любой причине Но балдам я коробкам и третьей плойке Вы тут возмутитесь А почему ты дал третьей плойке, а четвертую мимо? Поясняю Тут идея проста Среди всех консолей у нее онлайн полностью бесплатен И тут я считаю, что маразм докапаться до чего-либо Если это дается бесплатно А вот с обратной совместимостью тут однозначно только Xbox У них есть обратная совместимость аж еще с самой первой коробкой а у Sony с этим делом дела обстоят похуже К примеру диски от третьей плойки сувать в четвертую бесполезно так и с другими ревизиями консоли и вы можете возразить есть ли обратная совместимость с первой playstation в истории игры есть на что я задам вопрос а вы сможете от той же первой плойки взять и вставить диск в четвертую и каков будет результат я думаю не стоит говорить вот на коробке если игра не переиздавалась на хуан то смело ставишь диск от 360 и Хуану его запустить. Так что коробки в этом пункте выходят победителями, а мы двигаемся дальше. А Дела со скидками обстоят почти что одинаково, но разница заключается в том, что скидки вам на Xbox будут доступны тогда, когда у вас есть подписка Xbox Live Gold. Без нее этого не будет, естественно. А что ну, у Sony есть почти сам политик, то есть есть постоянно подписки для подписчиков PlayStation Plus, но если у вас нету этой подписки, то без проблем Sony делает периодические распродажи, и где вы можете купить долгожданную игру по очень вкусной цене. А, балл получил Xbox, потому что у него а, более чаще скидки доходят до 80%, и это очень сильно сэкономит ваш бюджет. А теперь приступим непосредственно к самим магазинам, а именно в порядке их контента. И тут в пролете только третья плойка, так как у нее в истории фиг знает что творится. Тут смесь контента для четвертой и третьей плойки. И когда ищешь, к примеру, по скидкам игры, что подешевле, нашел цену, которая тебе нравится и смотришь, а это для четвертой плойки. Это совсем неудобно. Следующий пункт я назвал мультимедийность магазинов. А именно, что в это входит? Трейлеры игр, скриншоты, записи по играм от игроков, стримы, которые ведутся именно по игре, которую ты смотришь и так далее. Тут также третья плойка в пролете. У 360 даже ход бедная, но часть перечисленного есть, а у Хуана трейлеры в более лучшем качестве идут. А в целом у Next Gen консоли более-менее одинаково все это устроено. А вот динамичные темы есть только у Sony. Правда у третьей плойки бесплатных больше. И лазить по меню намного интереснее, когда у тебя фон не статичный. оставить а на фон свою картинку есть у всех консолей. Правда, четвертую плойка обзавелась этой функцией не сразу, но все же. А на Xbox One как бонус можно отнести возможность ставить фон из отбитой ачивки и порой в некоторых играх к ачивке цепляют нестыдные обои и качественные, которые вы сможете без участия ПК сделать как фоновый рисунок. Также хочу отметить, что на официальном сайте Microsoft есть раздел с обоими для коробок, который также в высоком качестве. И это мне больше нравится, внимание к мелочам и доброжелательность к их пользователям. Идем дальше. Следующий пункт у нас идет эксклюзивы. То, что больше используют многие с целью засрать Xbox. Я не совсем согласен с многими блогерами и обычными пользователями, что Microsoft убрала эксклюзивы у коробки, дав возможность играть в эти игры на ПК. Фишка в том, что первое на что хочу обратить внимание, так это на то, что если даже сел купил игру на ПК, деньги его идут в тот же карман, что и покупка игр на Xbox. Тут идет речь о платформенной эксклюзивности. То есть в эти игры вы поиграете только на продуктах Microsoft. На плыке эти игры вы никогда не поиграете, если только Microsoft не захочет на нее протонуть игру, чтобы еще деньги по-тихому взять у Sony Боев. Я уверен, если б Sony имела свою операционную систему, то сделала что-то наподобие, и это подтверждается новым сервисом от Sony PlayStation Now. Купив эту подписку, вы сможете поиграть со своем ПК в некоторые эксклюзивы трети плойки, к примеру, первая и вторая часть Infamous, Uncharted и многое другое. Кому интересно, я оставлю ссылку на список игр по этой подписке в описании, так что Тут, по моему мнению, все консоли получают баллы, так как на всех платформах есть свои эксклюзивы и игры. И на обоих платформах есть лев игр, которые можно запустить на ПК. А далее идет у нас немаловажная часть, это автономность геймпада. И тут все дела почти одинаково у 3 d плойки и Xbox 360. У них геймпады работают одинаково долго. А вот в случае с Xbox One и PlayStation 4, у Xbox One геймпад живет подольше, чем у PlayStation 4, но оба геймпада просирают по автономности а, третьему DualShock и геймпаду Xbox 360, поэтому... Здесь баллы получают все, кроме PlayStation 4 А вот зарядка геймпадов тут однозначно балл получает только DualShock и. Заряжаются они намного быстрее, чем у Xbox батарейки Также у 360 подключать напрямую к консоли геймпад геморно Так как у них свой разъем и придется этот провод докупать на Алиэкспресс Благо он стоит недорого У Xbox One и DualShock используются датники с разъемом mini-USB или micro-USB А вот далее вырывается вперед геймпады коробок Пункт называется замена КБ и тут самое простое, снять крышку и заменить дохлые аккумуляторы. Или просто заменить на заряженные, а те поставить на заряд. С Долшоком взять дела потяжелее, и без отвертки тут не обойтись. И ко всему прочему, аккумулятор вы в любом магазине не купите. Либо покупать у барыг по завышенной цене. Или на знакомом сайте Алиэкспресс или Ebay. кому где нравится покупать. И напоследок я оставил замену жесткого диска. Баллы получают тут все, кроме Хуана. Так как все прекрасно знают, какой гемор его там и заменить. А на 360 3 4-й он находится в легководном доступном месте где его замена займет пару минут правда у 360 есть нюанс что прежде чем туда его поставить нужно покупать hard определенную модели и максимум 500 гигабайт его форматировать под 360 коробку и потом поставить только же все делать сама и в конце своего сравнения хочу сказать что мне нравятся обе стороны этих консолей поэтому почти что они у меня есть все кроме 4 playstation на них я играю и получаю удовольствие а тебе я предоставляю выбор чей дизайн нравится больше чья менюшка более комфортная и чей геймпад э, лежит удобнее в руке. И после этого, как ты сделал выбор, идешь в магазин, либо на авито и покупаешь. А если ты с чем-либо не согласен, из моего сказанного, сначала адекватно задай вопрос в комментариях, я на него отвечу. И если тебя все устраивает, ставишь лайк, либо дизлайк этому видео, пожалуйста. А так, спасибо, что вы посмотрели это видео, всем удачи и до новых встреч!